Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такую замечательную игрушечку-котик. Связана она крючком на одном дыхании. Основного цвета у меня ушел моточек, немножечко беленького для пузика и мордочки. Получился в итоге замечательный вот такой котик. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании под этим видео. Носик можно сделать как колбаской, как у меня, так и кругленький. Все будет по ходу в мастер-классе. Я буду рассказывать, как что делать, показывать. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Пока-пока!